Ну, в любом случае, доброго времени суток, уважаемые друзья. Студия телевидения Медиацентр Ульянского госуниверситета опять принимает гостей. И сегодня гость у нас легендарный. Гость, которого можно представлять долго, а одновременно вообще не представлять, потому что его знает вся страна. Это Федор Владимирович Емельяненко, легендарный спортсмен, боец которого считают непобедимым, несмотря на то, что за вами числится три победы, но, как писали все спортивные обозреватели, это были не победы, это э, поражения, точнее, это были не поражения, это были своего рода победы. Итак, Федор Владимирович Емельяненко, сегодня гость Ульяновской, гость Ульяновского государственного университета. Федор Владимирович, у меня к вам есть несколько вопросов, при этом, вы знаете, они меня интересуют, наверное, в такой же степени, как и аудиторию. Когда вы становитесь человеком знаменитым по-настоящему, а уж тем более знаменитым в спорте, за этим лежит чудовищная работа. Вот был такой момент в вашей жизни, когда вы поняли, что надо идти все выше, выше и выше, и вот что вам для этого понадобилось, потому что дорога это, конечно, тяжелая, страшная туда на вершину спортивного олимпа. Наверное, нет, Олег Робертович, у меня не было такого, чтобы я понял, что мне нужно идти выше и выше и выше. Все шло постепенно, все шло поступательно. Когда я был ребенком, мне хотелось стать чемпионом города. Когда был постарше и стал чемпионом города, мне хотелось стать чемпионом области. Ну и так далее. И все постепенно. То есть, а так, чтобы. Были моменты, когда я понимал, что я могу, могу, могу участвовать, могу биться, могу и давать результаты. Слава Богу, все это осуществилось. Угу. Я так понимаю, что все-таки основной ваш спортивный путь прошел в прайде, вот в, этом мощном, вот в этой мощной ассоциации бойцов смешанного стиля. Хотя, насколько я понимаю, вы прошли и через Ринка, через да, вот mm -hmm. ассоциации, но по вашим же отзывам вот именно э, Прайд стал для вас ну, таким пробирным камнем. А вот почему именно Прайд? Э, можете сказать об этом? Да, наверное, такое признание я по, пришло в Прайде, потому что Прайд э, на тот момент была Организация номер один в мире, и все лучшие бойцы были именно в Прайде. И мне удалось... Мне не то, что удалось, а счастливилось выступать именно с лучшими бойцами на тот момент. Поэтому... То вот, есть наверное... вы сразу в какой-то звездный пуп попали, да? Не то, что звездный. Я был на тот момент чемпионом Рингса. Это более легкая версия. Там Была она более мягче, более спортивная такая. Uh -huh. Не более спортивная, а более мягче. Uh -huh. Более мягкая. И стал чемпионом, мне предложили выступление в прайде, и сразу, скажем так, кинули в самое пекло, в самую такую мясорубку. Ну, да, это Антонио Родрига Нагеера, да, вот эти вот страшные бойцы Ну, не страшные, но один из лучших. С таким образом, ну вот хотя с другой стороны, Гарри Голоч, хулиган я не знаю там наркотики, да, хулиганское поведение вот насчет были... наркотиков не, не знаю ну поговаривали об этом в прессе во всяком случае писали, а -а -а. что баловался чем-то а, не очень популярным да. напористый, злой mm. вот бой 2003 года я его с удовольствием посмотрел, как вы справились с хулиганом, что вот за этим интересно было? Да, Гарри Гудович на тот момент был одним из лучших бойцов, наверное, один из самых известных. И Он победил Олега Тахтарова. Причем победил так жестко. И у Олега был тяжелый нокаут. И это был один из первых моих боев. Не один из первых, а четвертый или пятый бой в Прайде. Но, слава богу, скажем так, мы подготовились моей командой. И произошел такой с первых секунд... Произошел такой натиск, натиск с моей стороны, атака, которая, которую Гарри не смог, скажем, подавить. Ну, вы, по сути дела, ну, отправили минуты, его в технический нокаут. В течение минуты, да, удалось победить. Mm. А вот э, тоже известный спортсмен, э, полицейский э, Мирка Круков. Мирка mm. Филиппович, да, mm -hmm. Коп, вот у него mm -hmm. такое прозвище, э, славный спортсмен, очень сильный, насколько я понимаю, с мощным и страшным коронным ударом, высоким э, ногой, да. Э, вот с ним вы поступили достаточно интересно. Э, я понимаю, как тяжело уходить от высоких ударов ногами. Они опасны, да, потому что там од одно попадание можно, да. И все-таки вы ему навязали свою манеру. Вот это умение навязывать свою манеру. Это особая категория или просто это ваше короткое Вы знаете, я никогда не привязывался к определенной тактике ведения боя. Я всегда старался передумать своего оппонента и посмотреть, что он может мне предложить. Что mm -hmm. я смогу ему навязать и что он может мне предложить в ответ. Итак, то есть это шахматы, это э, обоюдная работа. Голова. Прежде всего. Прежде всего голова. Так времени-то нет. Ну, в том-то дело, что надо принимать быстрые молниеносные решения. И Этим отличаются бойцы высокого стиля, когда мысль сразу переходит в действие. Мне я рад, что выступал Смирко. Это один из лучших наверное, бойцов. И на тот момент, конечно, он звенел, скажем так. Он накаутировал всех, кто выходил с ним И вот У нас был такой. Как он сказал, не бой, а битва. Да, <связывая> да бой был <связывая> как, как, как Мерка сказал, потом Как Мирка сказал, это была битва. Действительно, был интересный, захватывающий бой. <связывая> Противостояние такое. А, ну, слава Богу, удалось победить. Кстати, он недавно бился, но не понимаю, зачем он сейчас, конечно, выходит. Это замечательный боец. У него огромная история, конечно. Он всегда все равно останется одним из самых титулованных и, наверное, самых интересных бойцов. Но на сегодняшний день это, конечно, не тот мир, который был раньше. Это, Наверное, и 10% нет от того высококлассного, того, нет той формы, от которой он находился тогда. То есть в спорте надо вовремя уйти? Я бы сказал, наверное, ну, да. Если, если вы, не, я не знаю, не хотите... Э, э, не то чтобы. Я, я думаю, что за тобой стоит не только ты, и твои личные амбиции какие-то, и твои личные цели или э, нужды, а это уже уровень э, страны. Это Потому уровень. что когда мы, когда мы с ним бились, здесь было противостояние. Хорваты, э, 70 человек хорватов приехало поболеть за миркой, и, э, настолько он смог убедить своих... Э, своих соотечественников это была прямая трансляция на вулканы это была прямая трансляция в японии вулканы и э, вот, действительно был э, во время боя не знаю наверное воздух звенел когда мы э, бились То есть был накал максимальный степень сейчас, сейчас... очень высока надо сказать, да. э, согласен с вами здесь уже Скажем, противостояние, я уже сказал, противостояние, наверное, двух, не то чтобы государство, а ну, явное противостояние уже не двух бойцов. А, а двух а, символов. Двух наверное, символов страны, да? да. В какой-то степени. Хорошо, я заканчиваю э, с боевой частью, но заканчивая последним вопросом, вот этот вопрос, у меня искренне волнует. У вас был бой с э, корейским спортсменом, он манчой человеком просто гигантский. Насколько я посмотрел по характеристикам, он сантиметров на 60, там 50 вас выше, но килограмм на 60, 70 вас был тяжелее. Потому что это было визуально даже заметно. Вот если нам сейчас режиссер покажет, вот самый финал будет. It's so good because it's so big. Sean, you're getting out there with it. Look at this. This one needs to be seen. У каждого человека, да, ну предел возможностей, он же все равно есть. кроме того у человека есть, ну не знаю, внутренние ощущения. Ну там опасности чего-то, да, но все равно же это особенно у бойца. И вот когда такая громадная махина, можно сказать машина, э, идет на вас, и вы понимаете, а побеждать надо. Мне один замечательный боец приблизительно в такой же ситуации попавший, ну там он э, у Широма гере закончил бой довольно жестко и тоже в последнюю секунду. Он мне сказал одеваться мне было некуда. Я говорю, а как? Он говорит, не ну, одеваться было некуда, он меня убил. Вот такая мотивация. Вот вы что в этот момент испытывали, борясь с человеком, превосходящим вас физически? Ну, там, по силе, не знаю, ну, по, по массе своей. Вы помните это ощущение? А, наверное, не, у меня не было такого. Угу. А, на тот момент уже для меня отошли габариты. То есть я не смотрел на габариты, я смотрел на мастерство, то, что он умеет в ринге, а габариты – это, наверное, для ребенка или для человека, который не выступал. Я все мне все-таки приходилось выступать с бойцами разного, разной комплиции, и в какой-то момент все это отходит на задний план. Единственное, я помню, что на пресс-конференции, когда мы были, это происходило перед боем, за день или за два, когда мы стали рядом, в стойку, его рука оказалась рядом с моей головой. Я так боковым зрением увидел, что понимаю, что его кулак как раз, что под него нельзя попадать. Поэтому включал максимум своего знания, умения. То есть это своего рода шахматная партия? Я всегда говорил, что не должно быть э, бестолковых таких глупых боев, не должно быть в любой, да и в любых жизненных ситуациях всегда каждое действие должно быть продумано, а здесь э, для меня э, важнее передумать соперника, не перебить его, не, не снести его с каким-то. Э, ну, не, не идти в обмен ударов, не биться так, чья голова крепче, да. а именно переиграть. Минимум а, стараться не пропустить самому, не на, не на себе, без ущерба себе довести поединок до победы. Да. Вы абсолютно правы, когда сказали, что в наиболее знаковых поединках а, вы становитесь не столько бойцом, сколько символом страны. Ну вот вспоминаем 12 год. Я, я не имею в виду себя. Не, не, я имею в виду, я конечно, не... не себя лично, а бойца высочайшего уровня, то есть который действительно символизирует в этот момент страну. С вами так получилось. Вы достигли того, что Вы знаете, я считаю, что любой спортсмен, выходящий, выступающий за сборную страны, уже является символом своей страны, уже является героем своей страны. Любой, кто отобрался на чемпионате России, то есть э, лучшие спортсмены, выезжающие, представляющие сборные страны, они должны помнить и понимать, что они уже не просто рядовой спортсмен. А вы уже представляете не, не, не только свой город или регион, вы уже представляете да. свою родину. Да, свою отвечаешь страну. уже не только за себя и за свои медали, а уже да, перешел в другой разряд. Ну, хорошо, вот именно про это. Вы знаете, вот... Ну и сегодня в кризисное время живем. Ну так вот, Бог нам дал, живем во время перемен. Боремся по мере возможности, но тем не менее. Образование в кризисе, там здравоохранение в кризисе с экономикой, сами знаете, достаточно сложный мировой экономический кризис, спорт в том числе. И вот я не специалист в этой области, но обращаясь к людям, понимающим в спорте, я увидел одну проблему. Разорвалась нить преемственности между спортом дворовым, вот там, где мальчишки приходят к чему угодно, спортом массовым, когда мы не растим чемпионов, а просто создаем условия для как сказать, проявления этого чемпионства. Ну, и спортом высоким, куда уходят действительно самые талантливые. Вот как вы считаете, сегодня проблема в спорте в этом или может быть в чем-то другом? Может быть я смотрю однобоком. Я бы не сказал, что у нас нет детского спорта. Есть у нас и детский спорт, и ребята, и дети, занимающиеся, и бегущие в секции, и тренера, которые болеют, живут этим, любят свою работу, готовые, не знаю, не то чтобы ночами не спать, но отдающие полностью душу своему делу. Другое дело, мне так кажется, что... Пытаются создать а, такое отношение или а, навязать, скажем так, объяснить. Да, да, некую видимость. А, я бы не сказал, что у нас такой кризис. Если так посмотреть, мы все время живем в кризисе. Да? Поэтому, а, слава богу, мы не голодаем, слава богу, войны нет. И, а, и каждый может приносить пользу своему и государству, и а, своим ближним выполняет ту работу, которая максимально хорошо ту работу, а, а, на которую его поставил Господь. А, еще раз повторюсь, что я знаю замечательных тренер, тренеров и в своем городе, и в регионе, и в России, а, которые полностью отдают свое, себя на а, детский спорт, на воспитание чемпионов, на воспитание молодого поколения. Mm. Ну и в завершении нашей беседы вопрос, который вообще невозможно обойти. Ну, вот уже какое-то время, больше года, вы из активного спорта ушли. Yeah. Об этом вы говорили неоднократно. Ушли все-таки потому, что семья позвала? Или вот по той причине, о чем мы говорили, надо вовремя уйти? Ну, вы где-то говорили, что Знаете, больше да, семьи да, хотите да. проводить. Наверное, и то, и другое. И, наверное, все, все факторы, все... Все сработало вместе. Это, прежде всего, собственное чувство, что пора уходить. Оно зрело не один год. Первые мысли появились уже давно. Но тогда они были как мысли, что когда-то придется все равно уходить. В завершении карьеры я это уже почувствовал. Род деятельности, в принципе, я э, закончил выступать где-то полтора года назад, но по-прежнему остался в спорте. Спорт – это мое, спорт э, я люблю, э, я по-прежнему в спорте, но немножко с другой стороны. А вот с какой стороны – это мой самый последний вопрос. Mm -hmm. Уйти из спорта нельзя, тут вы правы, вы навсегда останетесь с ним. Ваша роль – чем вы будете заниматься в ближайшее время? Может быть, какой-то есть у вас? Уже год, уже год я являюсь советником министра спорта. Виталий Леонтьевич Мутко, и мой, скажем, отдел – это единоборство. Все вопросы, которые возникают у Федерации, я стараюсь им помочь, решить, и по возможности, решить те вопросы, которые возникают. То есть, если я не могу своими усилиями, значит, это решает уже министр спорта. И плюс я еще являюсь президентом Федерации России ММА. В ММА Союз ММА России развиваю наборство, развиваю смешно боевой наборство, езжу с мастер-классами, рассказываю, показываю, стараюсь передать все, что я весь, багаж, весь свой багаж, весь свой опыт тренерам, ребятам, ведущим спортсменам. Также встречаюсь с молодежью, общаюсь. Ну, стараюсь все, что я умею, все, что я знаю, все свои взгляды я стараюсь передать. Молодому поколению. Ну что ж, <къем> спасибо вам огромное за то, что нашли время и посетили нашу студию. Я напоминаю, спасибо, в вам. нашей студии был сегодня легендарный боец Федор Емельяненко. Мы поговорили о его биографии, мы поговорили о его планах. Очень рады вашему визиту. Всего вам доброго. Желаю вам вашим успехов и исполнения. Всех ваших. Спасибо. спасибо.